Всем привет, ребят! На ну, что на Тайване началась начался день замка владельца. Сейчас зайдем посмотрим, какие там плюхи дают, что интересного у нас есть. Ну, я думаю, что вряд ли они что-то там добавили супер мега вау ну конечно Тайвань вам с утра показал насколько интересные вещи там есть и каких бы хотелось на других серваках но к сожалению или к счастью не знаю этого нету так так смотрим за карта богатства. Три штуки в день. Ну, 10 штук камней. В принципе, неплохо. Добавили красные камни. 4 Ну, такое себе, ну, в принципе. Особо такого мега вау чтобы было. Третье. Супер-пат. Без доната, мне нечем качать. Красные камни, в принципе, хватает. И так, думаю, всех... Лучше бы добавили сюда реально апекс камни, Ну, 30 знаков как вариант, да, хорошо По большому счету, со всех плюх Сменка, сундук, 4 итема, грубо говоря 4 из 12, более-менее нормальные а, Такс, поехали посмотрим, что у нас здесь Интересно за вход посмотреть, что у нас есть где-то нас выкидывает вот это скорее всего заход так забрать сколько 150 нифига себе 50 слизней коробочка 50 книг 50ка кулаков а, ну блин это однозначно круто 50 это два героя плюс однозначно плюс. Если так взять, даже продать, это 300кг, ребят, за, за первый день. Неплохо. Ну, в общем, вот такие вот плюшки. А -а -а. Ну, что я могу сказать. Фармить можно и нужно. Но все равно ждем обнову, что будет в обнове интересного. Где-то через недельку, через две должна уже быть. Ну, а пока вариант у нас только фарма остается. Без донатных акций. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.